Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Очередной безмонтажный ролик. Я даже не знаю, как его сейчас назвать. Наверное, что-то про конвергенцию. Мы идем на высоте 4600 метров. Моя ручка сейчас, хорошо? Да, и подходим к конвергенции у горы Монте-Виза. В принципе, подобные ролики мы снимали уже не один раз. Исключением является гигантская высота, которую мы набираем. И ну, на волне понятно, что мы набирали 5800 метров. Это, наверное, высота ничем особо не ограничена, кроме как регулированием воздушного пространства. У нас есть специальная зона на горе Люр, где можно открывать больше. добирали там и 17-16 километров. Но сегодня... Именно облака высоко, то есть вы посмотрите, вот эти облака кучевые, которые обычно на равнине, там, не знаю, в равнинных странах имеют высоту нижней кромки 2000 метров, 2500 половиной очень хорошо, 3000 редкость. А сегодня у нас в горах имеют кромку, посмотрите, у нас 4,5 километра, а набрали мы еще выше, 4770 у нас было. Совершенно невероятное зрелище, и вот облако справа сейчас ниже, оно ниже, потому что это итальянский воздух. Я вам много раз рассказывал про конвергенцию, что в Италии другая воздушная масса, и именно с этой воздушной массы приходит влажный воздух, который создает значительно более низкую кромку, и мы можем вполне себе позволить вот так вот, не знаю, вот так раз по ходу походить вдоль вот этих вот стенок, столбов, залезть вот в такие вот ой, ущелья облачные. Очень это забавно, но главное не терять видимость, ну, понятные голову, потому что могут быть такие же смелые планеристы, встреча в таком месте будет, наверное, к последней. Ну, понятно, что там парашюты есть и так далее, но зачем глупостями заниматься? Я сейчас иду вперед под вот это массивное облако. План мой набрать высоту кромки и слетать на монте которая совсем рядышком. Вот там мелкая кочка, это гора 4000 высотой 4200, по-моему, у нее верхняя, верхняя кромка. То есть и смех, и грех. Обычно она все время смотрится... Величественный. мы смотрим на нее на ее вершину снизу а сегодня вы видите что-то такое мелкое снизу вообще все альпы смотрятся крайне низкими сегодня особенность дня еще дымка как вы видите очень не видно. вот дальний гор мы когда сегодня взлетали а на аэродроме у нас было 35 градусов ну, на самом деле могло быть и больше, но мы можем взлетать только при не выше 35. Так вот, жарища была адская совершенно. Вот Марива. И вы в этом Мариве даже не видели, куда мы летим. То есть взлетели и куда-то пошли э, на север, чтобы немножечко охладиться. Ну и забрались вот настолько высоко. А, как вы видите, высота 4,5 как была, потому что вся эта линия работает. А, я хочу просто залезть под это облако. Потому что, ну, потому что хочу. Хочу не терять высоту через пустоту. Видите, здесь можно было пройти на монте через вот эту итальянскую долину. Легко и просто. Но когда бы высоту теряли бы. Мы же хотели прилететь выше вершины. Мы вот это стараемся выше вершины. На вариометре всегда легкий плюс. Ну, чаще всего. И мы, не теряя высоты, продвигаемся вперед. Я редко сам, наверное, я здесь, наверное, первый раз я на такой высоте. Все время это обычно, ну, 4000 считается подарком, когда кромка, ну, 4200 вообще считается бомба. Четыре с половиной вообще нереальная цифра. И нас, по видите, постоянно-постоянно поднимают. Здесь дорога, здесь дорога, не здесь, нет. Сейчас я вам покажу дорогу красивейшую из Италии во Францию. Кто будет путешествовать, буду категорически рекомендовать ее. Потому что вот она, смотрите, вот снизу. Она открыта, конечно, только в летнее время, когда тут снег растаивает. Но дорога, вот можете проехать, проедете рядом с Монтевизой. На все это посмотрите снизу и сравните с тем, как э, у нас это выглядит сверху. Продолжаем разговор. Возьмем интервью Миши. Миша, да? смотри, Расскажи что-нибудь что, ну, Уважаемым любителям ну, Как тебе? Хорошо, прохладно В отличие от того, как снизу Вид отличный Все замечательно Отлично. Миша, когда вы набрали 3 700, сказал, Волков Ни в коем разе не думай Еще раз это, снижаться Там Мы должны быть высоко Мы продолжаем высоко быть Ну что ж Давайте сгоняем к Ванте Я повторю, что я настолько высоко ни разу к ней не приходил. Мне даже самому интересно, как это будет. А пока мы к ней летим, я попробую по отвечать на различные вопросы, которые чаще всего задают нам в комментариях. Первый, самый популярный вопрос. Как мы сходим на горшок? Ну как, как? Вот так. Бутылочка с широким горлышком и никаких проблем. По большому не ходим, терпим. Если припрет, ну можно катапультироваться, в принципе. Такой вариант существует, можно открыть заднюю кабину, я могу выпрыгнуть. А Миша сам доведет планер до посадки. Стоит это будет порядка 3000 евро за ремонт фонаря, точнее за новый фонарь, потому что старый улетит. Но понятно, что так делать нельзя, И тут ведь фонарь может кому-то в голову прилететь. Так, второй частый, самый задаваемый вопрос. Что пшикает на борту? Ну что, что пшикает? Вот, пшикает э, кислород, который подается нам в легкие из вот этого замечательного, не знаю, видного, вот, кислородного баллона. Э, что Это позволяет э, каждый, вот, раздает его, конечно, вот этот замечательный аппарат кислородный. На каждый пшик, каждый вдох небольшая порция воздуха вылетает в наши ноздри и компенсирует то, что у нас на такой высоте есть небольшая нехватка кислорода. Я прошил облака, вышел на итальянскую сторону. Вот, Добро пожаловать в Италию, друзья! Как вы видите, в Италии облаков нету. Дальше все залито такой же дымкой, как у нас была. Я вообще выдали Италии... о какое красивое озеро снизу Ах, просто бомбезный бомбический вид фантастика Миша ты посмотри на это да главное чтобы мы ну мы домой вернемся там щель есть снизу через которую можно будет перепрыгнуть у меня даже у сперло друзья в этом забыл вот вид на равнинную италию Смотрите. Там где-то Турина. Миш, видишь Турина? Да. Я тоже Турина раздвигать не могу. Но дымка, видите, высоты 420 у нас высота осталась. Соответственно, такой высоты много не насмотришь. Ну что ж, вот она Монтевиза. Даже не знаю, снижаться к ее вершине или нет. Но надо, наверное, снизиться. Там крест. Сейчас, друзья, пошалим. Пока будем шалить, заодно и снизимся. Я уже думаю, вы потерпите. А я пока вам на какой-нибудь еще вопрос отвечу. С какой, Мисс, еще вопрос сейчас задают? Пропшикать мне сказали. Чем меряют скороподъемность, что пищит? Вариометр. Вот пищит электронный. Он сейчас минус 1,9 метра в секунду показывает. Все, этом вниз летим за страшной силой. Но мы вниз-то сейчас и хотим с Мишей чтобы рядышком с вершиной пролететь. Да. Так, вот мы рядом с кромочкой облака. Бэм. Немножко потрясло. Все, выстучили опять. Прошили в другую сторону ту облачную массу. Очень красиво летается. Единственное, что еще бы видимость, чтобы вот этой дымки не было. Было бы вообще прекрасно. Так, втыкаем крыло Монтевизу. и красиво ее. Не знаю, сейчас я попробую поближе пролететь И с большим креном, на, наверное, на чуть меньшей скорости. Я попробую сделать несколько виражей. Переставляю закрылок, чтобы мне было удобнее пилотировать. Так, альпинисты, кстати, могут быть на ней? Друзья, вы можете внимательно присмотреться. Вдруг альпинистов увидите. Надо вот так чуть-чуть сюда. И тогда я смогу крыло воткнуть в монтевизу. Будет красивый кадр и вращаться. Черт, не получается у меня. Чуть-чуть не хватает. Сейчас, еще разочек, подождите. Сейчас я же тоже только учусь пилотировать планер. В таких монтевизных условиях. Наверное, скорости надо побольше. Оп, да, вот точно, все дело в скорости. Тогда я могу сделать больше крем и практически развернуться на ноже. Смотрите. Ба -а -а. Да, вот он маневр, маневр моей мечты. -у -у. Причем делаю я его на скорости 200. Посмотрите, как гнется крыло планера, потому что здесь вот и перегрузка не слабая сейчас. У меня даже есть прибор, который можно ее померить. Но я его не забыл включить. А уже включать, как вы понимаете, поздно. Давайте еще один проходик. Ох, кадры бомбические. Так, друзья, больше не могу. Потому что вот это облако мне мешает. Я в него врежусь иначе. Миш, там щель есть между горой и... Ты не заметил? Нет, не заметил. Ну ладно, если что, обойдем. Опять я освоился в сторону Италии. Потому что, не знаю, если там щель, будем через Ательянскую сторону, если перемещаться, если что. Ну и смотрите ту сторону, которую мы никогда практически не видим на наших видео. А почему не видим? Потому что в Италии всегда, когда вот сюда на Монтевизу прилетается все красиво, ее полностью застилают облака. Ну сейчас этот процесс уже начался. Нам тут тоже надо не забегиваться. Коротко вам показываю всю красоту. Еще раз вид на итальянские долины зеленые. Но ну, видите, как-то тут на этой стороне безжизненно. Склон горы, внизу какие-то городки, а тут вот жизни нет. Пусто припусто. Может быть, поэтому тоже как-то по-своему бесконечно красиво. Да. Ну что, попробуем вернуться к нам в нашу систему, как мы это можем сделать. Ну, можно вот здесь левее взять, прыгнуть, но там где вот несколько озер. Но по опыту знаешь, что там будет плохо. Поэтому попробуем перепрыгнуть прямо по курсу. Вот видите, есть дырочка такая в облаке. Я думаю, что нас, мы со своей скоростью 150 вполне перевалим. Я в некоторых видео публикую, как мы форсируем перевалы. И самое главное в этом случае набор скорости и запас по скорости, поэтому чтобы в случае нисходящего потока вы бы могли всегда превратить энергию э, скорости в энергию высоты. Смотрите, мы сейчас раз. И планер пошел вверх и набрал метров сто одним легким движением. О. Ну что ж, теперь как? Ветер перестает быть томным, нам надо с Мишей куда-нибудь слетать, набрать высоту. Скорее всего, это будет под вот этими облаками. И продолжит наш полет. Надеюсь, мы вас порадовали. До новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов!